Всем привет! Это сайдерpalbook.ru И в этом видео мы продолжим верстать главную страницу В прошлом видео мы сверстали Блок сервисов В прошлом видео мы сверстали header И шапку сайта В этом видео мы продолжим Верстать галерею Мы сделаем Такую вот галерею с фильтрами С помощью jQuery затоп плагина С помощью этого плагина Он будет работать таким вот образом То есть мы нажимаем на фильтр И он фильтрует нам Каждый из элементов по категории Я посмотрел уже готовые модули под 8 трупал, их нет По крайней мере в том виде, в котором нам они нужны Для галереи изотоп Я не нашел модуля на 8 трупал Есть модуль изотоп Который хорошо работает под 7 трупал Вот вы видите две версии Но под 8 трупал я посмотрел этот модуль, он пока не рабочий Ну по крайней мере на 30 апреля Никаких изменений в нем не было. Это модуль изотоп. И есть еще модуль масонры. Масонры Views. Масонры позволяет создавать галерею сеткой таким вот видом. Также масонры может создавать галерею дождиком. Сейчас покажу, как это выглядит. То есть таким вот видом, когда все фотографии друг к другу прилепились, и нет пустых просветов между ними. Нет просветов ни слева-справа, ни снизу, ни сверху. Это позволяет сделать Masonry. Но у Masonry нет такого фильтра, как нам надо, чтобы как в галерее изотоп фильтровались элементы. Лучше всего, конечно, использовать Masonry и затоп совместно чтобы Masonery выравнивал дождиком, а изотоп показывал элементы с фильтрами. Но раз у нас не получается пока так сделать, давайте подключим просто отдельно jQuery изотоп как библиотеку. Вы можете также посмотреть остальные модули. Но опять же, Masonry это только галерея без фильтров. Вы можете использовать Masonry Views, если вам нужно сделать просто галерею и не хотите делать фильтры. Без этих фильтров вы можете сделать через Mason Reviews модуль. Но я хотел бы все-таки сделать с фильтрами, как это на макете, потому что когда мы верстаем из PSD, это подразумевается, что мы сделаем все как есть. Что-то, возможно, мы сможем пропустить, договориться с заказчиком. Но некоторые вещи принципиальны, например, фильтры для галереи, потому что они позволяют посмотреть гораздо больше изображений. Могут, можно сортировать изображения по типу. Кого-то интересует, например, патриотная съемка. Я не могут творить только портретную съемку. Давайте сейчас зайдем на наш сайт. И начнем делать кастомную галерею без дополнительных модулей. Мы просто подключим jQuery Zotop плагин. И будем его использовать. Давайте добавим тип материалов. Назовем его... Галерея Как мы будем загружать картинки Мы будем Сделаем мультипл field Для изображений Чтобы можно было загрузить множество картинок сразу И сделаем категорию Чтобы можно было для этих картинок выбрать категории Это подразумевает, что вы создаете Отдельные галереи Связанные по категориям То есть вы, например, получили 5, 5 Изображений портретных загрузили их сразу пачкой и проставим категорию портретное изображение. Появились новые изображения, вы создаете новую ноду галереи, загружаете их, выбираете свою категорию. Нам нужно будет добавить еще поле изображения и категории. Давайте сейчас добавим изображение, поле изображение фото филд фото, окей. Выбираем неограниченное количество значений. И сохраняем настройки как есть. Теперь добавим таксономию для наших категорий. Так, и назовем категория галереи. Надо поменять машины имя и сохраняем. Давайте сразу добавим термины, такие как у нас в шаблоне. Нажимаем добавить термины. Нам нужен термин панорамы. Приближу. портрет, Можно, в принципе, скопировать просто название. Портретс. Макросъемка и журнал. Категории мы добавили. Теперь давайте добавим поле этой категории. Наш тип материала изображений. Находим галерею. Заходим в управление полями. И добавляем категорию. Выбираем ссылку термин таксономии. было добавить машинное имя поле. Давайте сейчас пропишем нормальное машинное имя. Значение одно. У нас много картинок, но категория будет одна. Можно, конечно, добавить поле параграфа и совместить отдельно картинку и категорию. Но это усложнит нам задачу, поэтому давайте просто сделаем отдельно ноду, у которой будет много картинок, но одна категория. Хотя вот идея с параграфом мне нравится больше, потому что в одной ноде можно создавать сразу много картинок, ранжировать их как мы хотим. А так у нас получится, что мы будем выгружать во Views изображения, и они будут, одна и та же категория будет идти по порядку. Можно, конечно, поставить рандомное отображение. Возможно, мы так и сделаем. Сделаем рандомное отображение, потому что смысл пропадет в фильтрах, если у нас картинки будут все по порядку идти: одна категория, потом вторая категория. А так у нас, когда будет рандомно, будет более эффектно происходить переключение из-за топ плагина. Теперь давайте подобавляем наши галереи. Заходим в Google, качаем картинки. Давайте панорамы. Я думаю, буквально по три картинки каждой категории сохраним. Дальше портреты. Давайте возьмем цветную фотографию. Мы потом сделаем image effect, с помощью которого мы сделаем цветную фотографию темной, черно-белой. Поэтому давайте загружать цветные фотографии. И у нас была еще макросъемка. осталось нам и журнал. Окей, давайте фотографируем журнал. Возьмем точнее фотографии из интернета. Так, журнал это путешествие, я так понимаю. Окей. Так, мы сохранили картинки для галереи. Теперь давайте создавать галерею непосредственно. Заходим на нашу страницу. Первое создадим у нас панорамы были. Категорию. Выбираем панорамы. Можно поставить выбор не автодополняемым списком, а селект-боксами, например, если вам будет удобнее. Это нужно зайти в, так, в тип материалов «Галерея управления отображением формы». И здесь выбрать не автодополнение, а флажки и переключатели. Давайте сейчас зададим вначале панораму загрузим, потом переключим на флажки переключатели. Заливаем все картинки сразу добавляем текст альтернативный и давайте поставим флажки переключателя нода и переключим флажки переключателя просто если у вас ограниченное количество категорий то вам автодополнение не нужно чтобы, чтобы создавать новые Категории Дальше здесь портрет Портретные фотографии Выбираем портрет Вы можете поставить множественное значение поле категория, а тогда здесь будут не радио баттоны, а чекбоксы. И вы сможете несколько категорий выбрать. Макросъемка. Добавляем еще последнюю галерею, журнал. Отлично, теперь мы создали ноды, можно создавать views. Добавляем обычное представление, потом по ходу буду объяснять, как расширить его, чтобы подключить модуль изотоп. Назовем просто галерею, давайте добавим фронт, потому что у нас может быть несколько галерей на странице, а тем более на сайте. И чтобы узнать что это заголовок страницы галерея, подпишем что на фронт. Выбираем тип материала галереи, Создаем блок и вводим все элементы на страницу. Для этого просто убираем число. Неформатированный список нас устроит с ссылками. Можно сразу поставить поля. И давайте продолжим редактировать. Выведем картинку. Будем постепенно расширять функционал вашей галереи. Сейчас мы просто выведем галерею, подключим к ней ColorBox, чтобы у нас изображение открывалось со всплывающим окна, окне, а потом подключим Изотоп. Давайте добавим сюда вывод изображения. Наши фотографии. В прошлых уроках мы уже разбирали, как выводить в фотогалерею, как подключать имидж эффекты. Поэтому не буду сейчас заострять внимание на этом. Выведем пока миниатюры без ссылки. Сейчас мы выведем просто галерею, а потом будем ее дорабатывать. Сейчас все сгруппировалось. Давайте поставим отображать все результаты как одна строчка, то есть одно изображение, одно Views Row. Для этого отключим множественные поля, то есть множественные поля будут вводиться как отдельный результат. То есть сейчас все в одном поле, через запятую поводилось. Сейчас у нас все будет вводиться в один столбец. Можно в принципе еще убрать вывод нашего заголовка. Просто удалим его. Теперь давайте выведем на страницу. Сохраним. У нас по макету галерея находится по центру экрана, поэтому мы всему блоку зададим также контейнер, который будет выравнивать всю галерею по центру экрана. Давайте выведем на странице наш блок. Зайдем в схему блоков. И выведем в контент его. Вот у нас содержимое. Сразу после «Services» блока наших услуг, фронт. размещаем блок. Выводим его только на главной странице. Давайте сразу после сервиса поставим Перейдем на главную Посмотрим как это выглядит Сейчас все съехалось Соответственно вниз И растянулось на всю ширину для того, чтобы этого не было, давайте сейчас посмотрим, какой нам надо блок переопределить. Блок View, блок gallery Front. Блок 1. Берем его. Создаем шаблон для этого блока. И в секшн прописываем div-контейнер. И в этот div-контейнер мы все вставляем. Так, почистим код, чтобы поменился наш шаблон. Шаблон применился. Вот вы видите, на все рынок по центру. Мы у нас все остается по центру. Теперь давайте будем делать дальше. Давайте настроим блок. Заменим title не gallery front, а портфолио как у нас по макету. Переопределить заголовок portfolio. Отлично. Теперь давайте делать дальше. Нам нужно будет сделать в 4 колонки разместить эти картинки. Так, нам нужно будет подключить ColorBox. Давайте начнем с того, чтобы разместим в 4 колонки. Для этого нам нужно изменить размер нашего изображений. Я предлагаю сейчас поставить модуль Image Effect. Он позволит нам сделать картинки черно-белыми. Таким вот образом. Качаем этот модуль. Закидываем в папочку «Модулис». И включаем. модуль включился теперь заходим в наши стили изображения и добавляем новый стиль нам нужно будет добавить чтобы максимальное расширение было от картинки возможно лучше даже в два раза больше чем она есть на самом деле чтобы на iPhone отображалось более качественное изображение. Сейчас здесь 270 на 270 картинка. Давайте поблизим посмотрим, есть ли у нее бордер. Ну, бордера у нее нет. Ну то есть картинка будет 270 на 270 пикселей. Ну между ними будет еще, соответственно, один отступ. По 30 пикселей. 30 пикселей справа и 30 пикселей снизу. Окей. Давайте добавим. Подумаем, например, подумаем, как это будет выглядеть в таблице. Наверное, в таблице стоит выводить по две колонки. Хотя, возможно, или по три колонки даже. Давайте будем в таблете выводить по три колонки. В доступе по четыре колонки. Ну и в мобильной версии, соответственно, по одной колонке. Чтобы было... Ну, давайте поставим, может быть, 320 пикселей Размер изображения. Можно поставить, например, в два раза больше 540. Картинка будет все равно ресайзиться. Давайте сейчас создадим. То есть картинка все равно будет резазиться под размер колонки. Мы поставим MaxWit. Так, ну, во-первых, давайте сделаем масштабирование обрезка. 540 пикселей. Можно, конечно, сделать, чтобы не потерять пропорции и показывать всю картинку, сделать канвас, подложку белую и зарисазить картинку вот этот небольшой квадрат 540 на 540 пикселей. Но я бы не стал так делать, потому что картинки, которые панорамные, они будут очень мелкие посредине. Это не очень хорошо будет выглядеть. И нам нужно будет сделать черно-белый цвет, обесцвечивание. Давайте попробуем. Отлично, у нас теперь черно-белой фотографии. Теперь нужно зайти в Views и выставить размер, который мы создали. Вместо миниатюры выбираем наши 540 на 540 пикселей. Размер изображения. Также давайте зайдем сейчас в настройки неформатированного списка. Класс колонки call md3, call sm4 и call xs, мобильная версия 12. То есть 4 колонки, 3 колонки и 1 колонка. Напомню, что это мы прописываем для бустропа количество колонок. Циферки вот эти обозначают не сколько колонок будет, а сколько каждая колонка будет занимать пространство. То есть мы делим на 12 частей. 12 колонок. И тогда Call SM, например, 4 обозначает, что каждая колонка займет 4 из 12 частей. То есть будет иметь 3 колонки у нас на странице. Давайте перейдем сейчас на главную. Нам нужно будет поставить Max -вид. Если он еще не стоит, чтобы картинка не выходила за пределы колонки, а ресайзилась непосредственно в ней. Ну так, уже в принципе уже хорошо. Еще бы сюда поставить row. теперь нужно. Потому что мы используем колонки, значит нам нужно обернуть все в RAW. Мы можем в принципе обернуть все в роу непосредственно. здесь так ниже ниже тайтла, мы добавляем класс row чтобы убрать этот тот margin слева и справа чтобы у нас прижались картинки прямо вот к левому краю чтобы они выровнялись по, по левому краю и по правому краю растянулись на всю ширину еще бы нам нужно добавить 30 пикселей margin снизу отступы. Давайте сейчас создадим еще один CSS блок. Для этого нам нужно включить компиляцию глупа, чтобы из SAS -а компилировался CSS. Заходим в блоки. Это у нас блок портфолио. Добавляем этот блок-портфолио к нам вставил CSS и теперь прописываем отступы. Отступы будем прописывать, давайте вот, например, useRow. Возьмем класс use .id front класс от view от views, и возьмем views row позже нам нужно будет подправить этот css потому что мы добавим еще один views display для фильтров который будет находиться здесь и у них тоже будет view row будет такой же класс потому что все будет находиться в одной и той же viewке ну пока мы прописываем просто margin bottom 30 пикселей давайте проверим почему у нас не Записывается стили. Обновим на CtrlF5. Сочистим кэш, чтобы CSS почистился. Отлично. Надо просто на CtrlF5 почистить CSS. Галерея у нас есть. Теперь давайте добавим еще модуль ColorBox. Он позволит нам по клику открывать в всплывающем окне всю картинку целиком. Скачаем для восьмой для версии Drupal -а. модуль. Скачивайте. У меня он, наверное, уже есть. Сейчас я проверю. ColorBox 1.3. Так, есть 1.4. Окей. Давайте скачаем 1.4 версию. Более свежая версия вышла. ColorBox 1.4. Качаем и кидаем в папку Live Monulis. Также к модулю Colorbox нам нужно будет скачать библиотеку Colorbox. Давайте зайдем, просто скачиваем Colorbox. Мастер. Вот эту папку colorbox master берем целиком и закидываем в libraries. Ну соответственно, переименовываем, ее, чтобы она была просто colorbox. Теперь мы можем уже брать и включать модуль. Обновим страничку модулей. в colorbox модуль включился теперь давайте зайдем снова в views где у нас страница views и поменяем наше поле средство форматирования выбираем colorbox форматор для поля. Так, style for content 540 на 540, это тот стайл, который мы создавали для превьюшки. Ну и можно, в принципе, поставить оригинальное изображение для уже открывающего изображения в попапе. одна галерея на материал. Давайте одну галерею на страницу поставим то можно его переключать между элементами. Применить. Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Сохраним. И перейдем на главную. Теперь у нас, видите, открываются картинки во всю ширину. Вот таким образом переходить по каждой картинке. ColorBox работает. Отлично. Теперь давайте добавим, как по макету, еще плюсик. Я предлагаю сделать этот плюсик через элемент, псевдоэлемент авто для тега А. То есть возьмем вот этот тег А. Он находится в классе Fields Field в элементу авто. мы задаем background. Ну давайте полупрозрачный background RGBA. Возьмем черный цвет. И потом под, под, подстроим под этот черный цвет полупрозрачность, которая нам нужна. Давайте пока 0.5 поставим полупрозрачность. Контент у нас будет плюсик. Потом подстроим фонд сайз под этот размер. плюсика необходимый нам. Давайте пока поставим 16 пикселей размер плюсика. И color белый. Также нам нужно будет написать дисплей блок. И спозиционировать абсолютно относительно тега А. Для того чтобы наш плюсик был по центру. Ну, соответственно каждому тегу А нам нужно будет поставить Position Relative, чтобы в каждом, каждый псевдоэлемент позиционировался относительно тега А, в котором находится. Для того, чтобы позиционировать по центру, нам нужно использовать left. 50% и margin-left наполовину от ширины нашего элемента. Ну, давайте пока поставим 10 пикселей, то же самое мы сделаем и с выравниванием по вертикали. Топ у нас будет 50%, margin топ минус 10 пикселей. Потом посмотрим размеры и подстроим margin-left, margin-top под каждый из элементов. Но обычно пишут вот таким вот образом. left-top и margin-left-top. Так более читабельная запись. Ну, соответственно, это будет появляться только на hover. Сейчас мы просто подстроим это все дело. Плюсик у нас, вы видите, выставился по... По центру. Давайте сделаем вот что. Мы сделаем, используем еще один псевдоэлемент before. Ему зададим background before. Before будет background, а у авто будет плюсик таким вот образом. У него будет ширина 100 и высота 100 Соответственно то же самое position абсолютно. Display блок и контент пропишем. Плюсик у нас по центру. Давайте сейчас выставим его, чтобы он был именно по центру. Размер у него 22 пикселя по высоте и 10 пикселей, грубо говоря, по ширине. Ну, нам бы сделать его побольше, во-первых. Вот, по макету он большой должен быть. Ну, может быть, фон фейт поставить 300, чтобы он был такой на макете, ну и в принципе выглядит как на макете, 55 пикселей фонт сайз и толщина 300 и фонт сайд 300 пикселей теперь нужно еще выровнять его по центру высота у нас 78 пикселей значит нам нужно 39 39 пикселей отступить вверх так, давайте 39 пикселей. В чем этот смысл? То есть мы делаем отступ от сверху 50%, то есть отсюда, до середины, а потом поднимаем наполовину вверх с помощью отрицательного маржина элемента. Получается, что он поднят половину вверх от середины, ну и, соответственно, он центрируется из-за этого. Потому что одна половина вверху, одна половина внизу, относительно от середины. И то же самое мы делаем с margin-left. У нас 32 пикселя примерно ширина используем примерно 16 margin-left чтобы быть уверенным что у вас именно по центру элемент мы можем задать например таким вот образом поставить прямо ширину 36 пикселей и text-align center можно использовать flex для выравнивания подсоединения но это будет сложнее сейчас давайте просто проставим такие вот крестики по быстрому. Ну, я думаю, что не в середине, примерно в середине. Теперь нам нужно будет сделать так, чтобы они показывались только при наведении. Так, и нам нужно добавить это все тегу а, то есть не непосредственно тегу а, чтобы по клику на тег а у нас появлялось плавающее окно. Сейчас это просто на диф навешено было. Нам нужно на тег А. Просто это должно быть кликабельно. То, что входит через авто и Before в элементы, оно все кликабельно. Так, нам нужно тегу А задать DisplayBlock. И возможно его растянуть. На всю ширину. То есть мы добавляем UTGA display онлайн блок по умолчанию. Мы добавляем ему display блок, чтобы он заимел высоту и ширину. Ну, чтобы мы могли выстраивать элементы. Таким вот образом. Теперь нам нужно непосредственно авто и бифо показывать только при наведении на элемент. Для этого мы будем использовать hover. Когда мы пишем appresant, это значит, что мы будем использовать этот элемент только с дополнительным условием. Ну то есть по наведению. Ну здесь то же самое, что мы будем использовать его только по наведению А будет появляться вот этот авто. Не забывайте нажимать Ctrl-F5, чтобы чистить кэш в браузере. Возможно не сразу будет восприменяться. И вот таким вот образом у нас будет галерея. По наведению будет показываться автору бифо. И вот такой плюсик по центру выравниваться. С оформлением мы закончили. Теперь нам нужно вывести фильтры. Мы будем использовать изотоп, как и говорил раньше, для этих фильтров. Давайте теперь его подключим. Скачаем вот этот пакет min.js. Копируем название файла. Я предлагаю поместить прямо в нашу тему. Так, у нас нет папочки скрипт. Давайте создадим папочку скрипт. Или JS, например. И здесь у нас будут находиться JS файлы, необходимые нам. Нам нужно тут также кастомный скрипт. В нем мы будем инициализировать те галереи, те jQuery плагины, которые будем подключать в саму тему. И подключать мы будем ее в папочку Libraries. То есть мы создаем файлики, закидываем туда их. Скопируем. В одном из прошлых уроков я рассказывал, как это делать. Заходим в Bootstrap. И подключаем js файла. Нам нужно будет подключить GS package js из Package.minjs. И подключить custom js. Также нам нужно будет в зависимости их указать jQuery. В прошлом уроке я уже рассказывал об этом, как это работает. Просто добавим сейчас dependencies, можете скопировать с этой страницы, ссылку я укажу в описании. Нам нужно подключить jQuery, потому что jQuery не подключается по умолчанию в Drupal 8. Он нужен, например, для панели навигации админской. Но если панели администрации не будет, то и jQuery не будет подключаться, потому что он не нужен по сути. Давайте его в теме подключим, потому что у нас будут и другие плагины на странице, и jQuery мы обязательно будем использовать на многих страницах, на, наверное, практически на всех. То же самое, например, менюшка шапки обычно делается через jQuery, через sticky nav, через sticky header. Сейчас покажу этот плагин jQuery. Sticky header, StickyHeader StickyJest.com Вот такая менюшка, в любом случае на всех страницах она будет Шапка, шапка, Поэтому jQuery надо подключать всегда Также нам нужно будет скопировать этот код Мы будем использовать behavior Здесь можете почитать как эти behavior работают Вкратце скажу, что нам нужно будет постоянно использовать функцию once Потому что Behaviour выполняется на каждый React запрос, на каждую загрузку страницы. Давайте назовем портфолио-блок. И здесь мы потом подключим изотоп-галерею. Мы сейчас подключили JS-файл и файл, который будем, в котором будем инициализировать галерею. Теперь нам нужно будет привести в такой вот вид, добавить кнопочки. Как эти кнопочки работают? В кнопочке есть DataFilter, в нем указан класс, какой класс показывать в, этом, в этой галерее. То есть мы переключаем, например, на Transition и в класс Transition будет показывать только те элементы, которые имеют класс Transition. Вот он, элемент Item, там есть transition metal Таким вот образом Можно в принципе сделать так же как и, Как и здесь указано Ну давайте вначале добавим Классы Я предлагаю использовать ID таксономии тер, термо То есть у нас есть категории У каждой категории есть свой ID Мы будем его использовать в кнопках ну, Добавим классы категории Дефис категория ID и у нас будут такие вот классы. Они, может быть, будут нечитаемые, не такие как Transition, Metal, но зато это нас испаряет этот проблемы, когда у категории есть пробел в названии, она состоит из двух слов, тогда у нас класс получается разорванный, будет два класса, и эта проблема она будет решать. А так с ID-категориями у нас будет постоянно одинаково стилизованные классы. Давайте нам нужно сейчас добавить через views row, для views row эти классы. У нас есть одну страницу. Вот они. У нас есть views row, Нам нужно сюда вот еще добавить этот класс для фильтра. Давайте зайдем в редактирование viewsа. Нам нужно добавить, вывести в начале агенты категория, хождение галерея, сохраняем. Вывести нам нужно идентификатор сущности ID. без метки на сущность, без метки с ссылкой на сущность. Сейчас сохраним, вот этот класс мы будем использовать. Теперь давайте возьмем эту категорию, поднимем выше перед фото, чтобы можно было использовать в других полях и скроем. Нам не нужно наводить на странице какая категория у этой картинки, нам это нужно использовать внутри в HTML. Включить из вывода. Мы исключаем из вывода, но мы можем использовать, например, в шаблонах эту категорию. В восьмом Drupal у нас нет пока возможности посмотреть, какие шаблоны можно использовать для того, чтобы переопределить наш views. Но мы можем использовать FimDebug, зайти на страницу, посмотреть. Давайте выберем view какой-нибудь views row. Вот она колонка. Можно посмотреть шаблон unformatted html tweak, что в нем можно изменить. Также можно посмотреть шаблон field of. Давайте зайдем в шаблоны view, core, modules, модуль views. Modul views сейчас у нас в ядре. Заходим в шаблоне. Нас интересует unformatted класс. Сейчас у нас здесь есть класс useRow. Значит, что мы здесь добавляем этот класс в row атрибуты. Мы можем приопределить этот шаблон и потом уже в нем добавить наш нужный класс. Давайте так и сделаем. Нам нужно будет добавить... Чтобы посмотреть, как называется шаблон, который нужно приопределить, нужно смотреть на Drupal.org. Template Давайте Drupal 8, Template, Suggestions. Нам не пишет debug, какой шаблон нам нужно называть для вьюса. На сайте Drupal.org можно посмотреть, как нужно называть именно файлов, чтобы определить шаблон для вьюса. Нас интересует как раз вот этот оформленный html tweak. И давайте сейчас возьмем так давайте возьмем вот этот шаблон название шаблона вам во первых нужно будет, будет дописать название viewsа например, FUBAR. и название дисплея у нас это блок 1 давайте копируем его и добавляем шаблон viewsа так заходим в наши шаблоны открываем views и создаем файлик. Нам нужно заменить название view, сейчас посмотрим как называется наш view, он называется gallery front. Когда мы пишем шаблоны для Twig, они все пишутся через дефис. поэтому нижнее подчеркивание в названии view мы заменяем на дефис gallery front, и нам нужно указать ID нашего дисплея это блок 1 машина имя можно его заменить можно проставить свое машинное имя назвать его например портфолио контент или что-нибудь подобное можно оставить как есть в принципе ну, соответственно тоже нижнее подчеркивание заменяем на дефис okay. теперь копируем шаблон оформить этот html нам нужно будет добавить еще один класс, useRoll. Мы не можем поставить на debug. Твиговский шаблон xdebug не работает. Мы будем использовать модуль devil. Давайте сейчас почистим кэш и проверим, что у нас подключается этот шаблон. Давайте вернемся еще к определению подключения наших JavaScript файлов для библиотеки затоп я забыл записать двоеточие и фигурные скобки. Допишите их и почистите снова кэш. Потому что у меня вышла ошибка о том, что я неправильно подписал. Если у вас появляется ошибка, то в первую очередь идите в отчеты, в журнал и смотрите, что это за ошибка. В турпале все собирается в таблицу Watchdog, вы можете поставить админер, посмотреть через админер таблицу Watchdog, если не открывается совсем сайт. Если сайт открывается, то можно посмотреть php-ошибку, открыть сообщение, и в данном случае у нас показывает, что у нас неправильно подключен в лаберии с YAML из-за топ файла JavaScript, который мы подключали, в нем ошибка. Находим его и правим. Теперь обновим страницу. Теперь проверим, что у нас подключился шаблон. Наведем на шаблон. Так, да, шаблон подключился. Вот напишет, какой из шаблонов нам нужен. Также здесь появился Name Suggestions для шаблона. То есть вот такое название шаблона. И да, он показан, что у нас подключился, поставлен крестик. Это значит, что шаблон подключился. Можем дополнительно проверить, зайти в этот шаблон и поправить, например, какой-нибудь row дописать. row дополнительный. Давайте в row-классы добавим еще один элемент. Сейчас здесь пишется в UseRow. Мы добавим еще один элемент use row 2 Поверата в показывается массив в Twiggy, так же, как в PHP. Так Давайте допишем useRow2. И обновляем страницу. Итак, у нас появился класс. Таким образом мы допишем всем нашим useRow дополнительный класс, который будет содержать категорию. Мы можем также посмотреть функцию template.preprocess.view.views.view.unformatted Для того, чтобы узнать, какие переменные внутри нее, для этого зайдем в файл drupal.book.fin И здесь мы сможем уже посмотреть непосредственно через xdebug, какие у нас есть переменные. Давайте сейчас напишем тест таким образом напишем эту функцию это hook, который позволяет переписать переменные, которые передаются в шаблон useViewAfformatted давайте почистим кэш, чтобы применилась эта функция давайте поставим breakpoint в этой точке на формате функции когда мы ставим breakpoint на эту функцию она срабатывает два раза, первый раз когда она срабатывает Сейчас обновим страницу. К нам попадает сюда функцию переменной ноды. Переменная нода. Когда срабатывает функция второй раз, к нам попадает уже в переменную массив row, который мы можем использовать. Этот row массив. И здесь уже есть наш... Target ID наш таксонный ID, который нам нужно передать. Давайте напишем variables. Давайте сначала сделаем проверку. If not empty variables rows. Давайте проверим, что первый элемент в нем есть контент и в контенте есть row. Если этот row есть, тогда мы передаем его, пишем for each для каждого из rows и в каждый из row мы вставим потом отдельно категории id. Категории. И из роу мы будем вытаскивать уже нужную нам информацию. Роу, контент. В контенте у нас еще один хэш роу. И потом обращаемся уже. Обращаемся к entity. Это объект нашей ноды. Из него уже вытаскиваем категория ID. Нас интересует категория ID, филд категории Gallery. И нам нужен Target ID. Таким вот образом Так, Давайте напишем новую переменную категории id Тогда мы сможем обращаться и вытаскивать из каждого row свой категории id То есть таким вот образом row категории id То есть мы таким образом добавим класс в каждому из row давайте проверим снимем трекпоинт и выполним код так, я пропустил еще row, hash row в нем находится entity теперь снова давайте поставим попробуем обновим страницу вы можете всегда через dx-debug проверить, где у вас находятся какие поля. Давайте еще entity обернем такую конструкцию, так как это у нас не просто слово, а имеются какие-то символы, нижнее подчеркивание. Давайте обернем его в кавычки и завернем все это в фигурной скобки, чтобы обращаться к ключу таким вот образом, к ключу объекта. То есть если вы посмотрите сейчас на структуру переменной row, Сейчас открылась страница. Вот у нас есть rows, content и в каждом и в этом hash row это у нас объект result roll. и мы можем вытащить таким вот образом из него entity таким вот образом. Теперь у нас передаются все категории на страницу и у каждого блока теперь есть своя категория теперь нам нужно вывести только фильтры давайте теперь выведем фильтры мы видим фильтр через хедер нашего абьюса для этого мы создадим еще один view в котором выведем термин таксономии назовем view portfolio filters Вводить будем термины таксономии Тип категории галереи Вводим блок Без заголовка Все элементы сразу Давайте редактировать То есть у нас будет два вьюса Один вложен в другой Это позволит нам брать этот вьюс один и вставлять его в любой блок, в любую панель, где нам захочется. Можно будет ранжировать этот отдельный блок, при этом он будет таскать сразу два вьюса за собой. Так, вот они наши термин таксономии. Единственное, нам нужно теперь будет переопределить немного этот термин таксономии, сделать это как сделано в изотопе. Нам нужно будет еще Колонка ID термина таксономии, давайте выведем еще один на поле, ID термина таксономии, исключим метку, исключим из вывода его, и перетащим выше, чтобы можно было использовать его в переплетении поля названия. Сохраняем. И теперь переопределяем поле так, как это сделано в изотопе. Таким вот образом. Я не думаю, что обязательно делать батон, Можно, я думаю, попробовать div использовать. Давайте попробуем вначале использовать div. Класс. Так, div tag. Итак, вставляем ID. категории id, и там где у нас название кнопки, мы используем наше поле name, давайте попробуем div использовать, если у нас не получится использовать div, переключим на баттоны, div будет просто проще стилизовать, меньше css встроенного в браузер применяется к div, чем к батону. потому что баттоны выглядят примерно вот так вот, а div будет довольно-то просто поменять потом. Окей. Okay. Давайте теперь возьмем вот этот наш портфолио Filters и вставим в Gallery фронт верхний Титул в хедер нашего Views'а. Так, отображать будем полностью Views. Область представления, перевод конечно такой себе, Но область представления то есть Views. Выбираем наш Use, Portfolio Filter. Portfolio Filter, блок 1. Применяем. И теперь сверху у нас будут наши фильтры, которые мы будем использовать. Итак, Use у нас есть. Давайте сохраним их. И перейдем на главную страницу. У нас есть фильтры, у нас есть контент. Теперь мы можем подключать нашу библиотеку изотоп. Мы уже создали файлик custom.js. Теперь давайте его использовать. Нам нужно прописать, собственно, вот одну такую строчку. Create изотоп. Давайте найдем сейчас больше примеров. Давайте посмотрим демо на CodePenny. Итак, у нас должен быть idFilters, и у нас должен быть idGrid, в котором будут элементы, элемент Item. Так, ну мы можем, в принципе, прописать элемент item в viewsRow. Вот вы видите подключение. Давайте скопируем сейчас инициализацию изотопа. Таким вот образом. И поменяем наши так элементы. Так, элемент item у нас будет непосредственно use row. Если вы посмотрите на html, мы добавили viewsRow. Все остальное, в принципе, оставим как есть. Здесь мы указываем, где у нас категория лежать будет. Так, давайте посмотрим. Дата фильтр, категория для та категории. Ну, давайте попробуем уже применить его. Кэш у нас давно почищен, стили должны примениться уже. Так, Давайте уберем ссылки из, из, из фильтров. Зайдем во Views Portfolio Filters и уберем, чтобы это не было ссылками. Ссылается на мы уберем. Также давайте уберем еще фильтры. Также давайте уберем классы ViewsRow с фильтров, чтобы они не дублировали название ViewsRow, которое мы используем в контенте, чтобы фильтровать, чтобы фильтры тоже не фильтровались случайным образом. Сохраняем. Давайте перейдем на главную страницу. Давайте еще скопируем для наших фильтров. Возьмем этот фильтр, этот CSS, добавим once. Нам необходимо, так, давайте клик уберем, точнее батон Пропишем сразу сюда селектор нашего баттона. Давайте посмотрим, какой у нас есть селектор. Так, у нас есть view filters» класс. И батон у каждого из этих классов, из этих кнопочек. Давайте обновим страницу. Мы навешиваем на клик каждый, на каждую из этих кнопок изменение нашей галереи. Давайте вернемся в обвиус с фильтрами и добавим все-таки батон настройки нашего поля. Проблема обвиуса в том, что он чистит HTML. В частности, TagButton чистит. Нам придется переопределить шаблон поля, название, и вывести туда ID термина и само название. Давайте посмотрим, как, как можно переопределить его. В принципе, здесь есть... Так, Field. Можно переопределить этот шаблон для field а отдельного Давайте зайдем группа 8 views suggestion suggestions найдем снова страницу нам нужно приклить для филда вот таким вот образом в принципе сейчас вот приопределим в этой статье можно почитать как предлять поля ну, давайте скопируем Так, нам нужно будет view Field назвать, машинное имя вьюса, дисплей и название поля. Ну, давайте создадим сейчас еще один еще один шаблон. Так, машинное имя вьюса. Это у нас портфолио фильтрс. Копируем его. Так, page или блок. У нас блок один. Машинное имя дисплея, блок 1. И имя поля. Так, field, field name. Вот снизу, видите, меняется название полей. Название поля name. Просто name. Name это название имени таксономии. Добавляем это, этот шаблон. И копируем из самого viewsа шаблон для поля. Views, template, field, вот этот шаблон. Копируем его. Давайте попробуем передать row И распечатать чистую версию output. А. Возможно, у нас выведется баттоны все-таки. Давайте почистим кэш. Фильтр row выводит html переменной, И также еще посмотрим через припроцесс функцию переменной филда, сейчас представится шаблон вместо plane текста, который сейчас выводится у нас в фильтрах, переназвал шаблон, теперь давайте попробуем еще раз покинуть кэш, давайте посмотрим поле. Так, шаблон применился. Теперь давайте попробуем задобавить этот шаблон. Идем снова в И пишем ту же самую функцию. Препроцес-функцию, которая позволяет изменять нам переменные в шаблонах. Давайте поставим какую-нибудь тестовую строчку и поставим debug. Но опять почистим же кэш. Так, мы учили breakpoint на этой строчке. Давайте посмотрим, что у нас есть. Какой это view. Так, это блок 1. ViewName какой. Посмотрим, ViewName найдем. Это Galery Front. Нам нужно другой views. Так, это все Galery Front. Давайте добавим проверку. If. Variables. View name равно портфолио Filters Давайте добавим проверку, что наш id равен портфолио views. Мы берем портфолио, точнее портфолио Filters что именно это поля из этого views. Таким образом, мы будем обрабатывать поля как только для этого view. И теперь здесь уже посмотрим, что у нас находится в RAW. В RAW у нас находится tit. И Еще у нас есть Output. Он пустой. Так, а здесь Output есть, Markup. Пустая, пустая строка. Видимо, нам придется перегенерировать. Категорию. Давайте прямо сюда напишем, Прям variables. У нас одно поле, поэтому мы можем просто взять и переписать variables категории. Прямо напишем сюда button, button class. В общем, все то же самое, что мы писали а, в остальных местах. Полностью возьмем скопируем этот. То есть нам нужно будет только ставить сюда тит и название. Сейчас мы их найдем. Вот у нас есть entity. Вот он есть тит. Можем в принципе вынести все это в отдельный. Такую вот такую переменную тит. И непосредственно уже берем variables row entity и берем тит. То же самое мы делаем с name. У нас есть name. Соответственно, вставляем сюда kit и name. опять же не было бы проблем с обьюсом. Нам бы не пришлось бы все это переопределять, выводить бы в шаблоне новую переменную мы бы использовали просто обычный шаблонский output но так нам придется, приходится все переделывать getID давайте поставим breakpoint видимо я не ту функцию написал давайте перепишем немного наш PHP код id термина вами будем брать через метод id имя термина вами будем брать через метод getName таким образом Теперь давайте посмотрим что у нас получается в категории. Давайте поставим тестовую строчку, поставим breakpoint, и посмотрим, что у нас записывается variables в variables-категории. Если все правильно записывается, то мы можем в принципе это использовать, выводить это вместо текущего output. Так, variables, ищем категории. Категория выводится, имя категории выводится. Все, мы можем теперь это использовать. Переменную категории. Просто ищем наш шаблон нашего поля и вместо output а выводим просто нашу категорию. Если нам нужно какие-то обертки, мы добавим потом просто DIL. Давайте обновим страницу, отключим дубак. У нас все уже должно работать. Если вы что-то пропустили, либо я что-то не указал, вы можете всегда потом посмотреть на гитхабе. Я выложу HTML. Я выложу весь исходный код. Давайте добавим фильтр RAW для нашего, нашей категории. Он позволит вывести чистый output без экранирования специальных символов чтобы это выводился просто HTML и вот у нас выводятся уже кнопки осталось теперь разобраться почему у нас не работает давайте поменяем классы в grid нужно указать селектор для оборачивающих всех классов тот селектор который оборачивает еще все, все вот эти Наши колонки. Это View Content, который находится в View Gallery Front. Вот этот div. Также у нас нужно указать Item Selector. Это View Row. View Row с кнопочек мы убрали. Поэтому View Row остался только на колонках наших изображений. fit Row мы ставим. я вот мод, чтобы все растягивались по ширине элементы. Ну и так у нас растягивается. И нам нужно добавить с помощью once и OneClick click на каждый из баттонов, чтобы брался дата-фильтр атрибут из баттона. И фильтровался. Вот этот фильтр, который мы добавляли в категории 1. И фильтровался по этому классу, по этому селектору класса. Картинки чтобы фильтровались. И применяем, собственно, этот фильтр. Это весь код, который нужно написать, чтобы заинициализировать изотоп-галерею. И нам теперь останется только вот стилизовать эту галерею. Давайте сейчас добавим немного стилей. Также нам нужно добавить еще ссылку All. Я предлагаю добавить ее с помощью JavaScript уже не добавлять в шаблон, не перепетлять в шаблоне. Давайте возьмем сейчас вот этот элемент. Так, найдем, какой оборачивает элемент наш GIF. Так, ну вот этот views filter, view ViewContent и в нем ViewContent. Давайте возьмем его, используем функцию once, чтобы только один раз добавить элемент at all function, и теперь добавим к этому элементу в его view content. Давайте добавим prepend и сюда напишем html кнопки. Только Эта кнопка будет с таким data-фильтром, звездочкой, чтобы вывести все элементы. Таким вот образом. Давайте немного изменим код. Добавим сразу после once prepend, то есть не будем добавлять function. И изменим селектор, чтобы сразу добавлять на view viewContent. Таким вот образом. Кнопку оставляем такую же. И у нас получится такой вот. еще одна дополнительная кнопка All, которая будет фильтровать все элементы. Таким образом у нас будет работать вот галерея. Теперь осталось добавить только стили. Нам нужно будет добавить. Давайте начнем с заголовка. Поставим цвет, который есть в заголовка. В прошлом уроке мы уже делали стили для заголовков. Делали нижнее подчеркивание. Сейчас найдем. Так, заголовок у нас находится. Давайте возьмем сейчас тег 3 или h2. Какой у него так. Тег 2 И возьмем, какой находится у него класс. Или одишник. Давайте лучше возьмем одишник и пропишем просто... Айдишнику, ТК2. Копируем цвет. Color. Добавляем текст Transform Uppercase и ставим размер такой, как должен быть на макете. 30 пикселей. Также здесь у нас заголовок тонкий, то есть фонд weight у нас будет тонкий. Ну, давайте 300 поставим, попробуем, проверим, да, вполне. Теперь нам нужно сделать так же, как мы сделали с авто. Здесь такую вот полосочку белую, только от такого же цвета, как у нас шрифта находится то сделаем авто ну и, соответственно здесь позиция абсолют, то саму до гваждо надо дать relative ну и цвет соответственно у нас будет такой же как цвет шрифта добавим такую вот полосочку лишь полоску добавили. Теперь давайте стилизуем наши фильтры. Фильтры я предлагаю сделать через позицию абсолют выстроить их в десктопной версии по правому краю. Для этого берем наш блок, задаем ему позицию абсолют, relative всему блоку фильтр мы зададим позицион абсолют. Соответственно, мы должны это писать этот код только для десктопной версии а в мобильной и в адаптив и таблет версии. У нас будет просто заголовок идти, а снизу фильтры. Поэтому давайте напишем сейчас. Мы уже писали где-то, если найду. Вот таким вот образом мы будем писать для десктопа. Вот здесь мы добавили normal разрешение экрана normal для нормального отображения то есть для десктопа давайте теперь это применим возьмем медиа только у нас будет normal заходим в портфолио пропишем ID, тот который нам нужен use view портфолио фильтр И для нормала мы зададим position absolute. Top, например, 20. И write 0 пикселей. Думаю, что нам нужно еще и контейнеру задать position relative. Потому что у нас не с самого края будут находиться сейчас мы расширим экран хотя у нас нормально находятся эти элементы нужно просто приподнять их так давайте сейчас сделаем отступ во-первых отступ мы должны сделать сверху у всего блока давайте возьмем блок и посмотрим какой у него размер отступа Ну, примерно 80 пикселей. Давайте добавим Margin топ. 80 пикселей. И Margin н Ну, тоже 80 пикселей. Так. Потом, я думаю, что между... Такой же вот должен быть между заголовком. И самим контентом, картинками. Тоже 80 пикселей. Соответственно, в мобильной версии нам нужно будет эти пиксели сделать поменьше. 80 пикселей это очень много для мобильной версии. Давайте возьмем эту галерею. Стили пока для нее еще нет. Давайте Margin топ 80 пикселей. Теперь надо вытащить фильтры наверх. А то они спрятались. Ищем наш хедер вьюса. Так. Вот он ViewHeader. Можно, в принципе, ViewHeader по силиком поставить вверх. Проблема в том, что у нас есть контекстовый регион, и у него есть position релатив уже. Поэтому нам нужно будет задать топ относительно этого региона. То есть не всего блока, как я думал, а именно этого региона. Ну, давайте выровняем. Ставим минус 120 пикселей, например. То есть поднимем выше наши фильтры. И теперь стилизуем наши фильтры. Возьмем размер 13 пикселей, цвет. так Возьмем buttons, то есть нам нужны стили для buttons. Color такой же, как у заголовка. Font Size 14 пикселей. Текст transform uppercase. Теперь нам нужно убрать бэкграунд и бордер. Потому что кнопок есть по умолчанию бэкграунд и бордер. Бэкграунд нон, бордер нон. Таким вот образом. Теперь обновляем страницу отлично теперь давайте сделаем вот что поставим по наведению такой же цвет и бордер 2 пикселя давайте сделаем по умолчанию бордер 2 пикселя белого цвета Папа наведению hover border 2 пикселя уже голубого цвета и также color тоже поставим голубого цвета. Также как работает менюшка, ну таким вот образом вполне даже не очень ничего так. Единственное, давайте сейчас поставим display-inline-блок нашим баттоном. либо float-left Так, они обернуты в view в дивы. Нужно эти divы будет убрать сейчас Давайте добавим класс строки назовем его use button use button посмотрим как это выглядит на странице так use button да будем использовать этот класс use button мы убрали use row потому что он используется для галереи, используем дополнительный класс для именно кнопки. Обновляем страницу. появился класс Fuse Button давайте его использовать давайте зададим Display Online Block и Margin Left давайте по 30 пикселей на макете возможно больше размер отступов ширина 50 пикселей 50 пикселей на макете 30 пикселей как у меня смотрится нормально можно поставить и 50 хотя здесь есть падинг еще дополнительный поэтому то что смотрится 50 на макете здесь смотрится тоже адекватно ну в принципе и все вот наша галерея рабочая не без боли конечно мы ее сделали, перепили кучу шаблонов но это все потому что у нас нету готового модуля use is также у нас в работает не совсем корректно нет, не сработал вывод html на странице нам пришлось переопредить шаблон перекинуть новые переменные в шаблон использовать процесс функции но зато на основе этого урока вы можете теперь разобраться как оптимизировать views и любую галерею подключать не только views затоп вы можете в любом месте делать preprocess функцию, вставлять из ноды нужные вам поля в классы выбирать Создавать что-то новые переменное, вставлять их в шаблон, выводить в шаблоне. Благо, все твик позволяет сделать. На этом все. Спасибо за внимание. В следующем видео мы разберем, как делать следующий блок. Вставку MBET видео через YouTube, либо через Vimeo. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хорошие сайты на Drupal.